Посмотрим, о чем я говорю. Здесь вот на этой таблице мы просто посчитали, что два человека привели два человека и те по два, по два, по два, по два. И вот здесь вот у нас идет распределение: с первого уровня у нас идет 10 процентов, со второго уровня 4 процента, 5 процентов, 6 процентов и так далее. может спросить: а от чего проценты? Так вот, как раз от того, что человек заплатил комиссию, там допустим, там доллар. Так вот, с этого доллара 10% идет вам. Понимаете, да? Заплатил он 100 долларов, также 10% идет вам. Заплатил он 1000 долларов комиссии за месяц, тумарно, ну, пожалуйста, 100 долларов идет к вам. То есть вот так это устроено. И обратите внимание, что здесь мы посчитали, что средний чек, что клиент это 350-400 долларов торгует и в месяц где-то тратит по 50 долларов на комиссии всего лишь. Ну, например, такой клиент, как я, у меня чуть больше депозитов. То есть, когда у вас будут клиенты, там, которые там с полтинником торгуют, там, или там, с тридцаточкой, ну, вы же понимаете, вы с одного клиента можете зарабатывать там, ну, ну, вообще нормально, там, прилично. Так вот, обратите, пожалуйста, здесь на суммарную ежемесячную доходность, даже вот при таком раскладе. Более чем 260 тысяч долларов в месяц. В месяц. То есть, в год это больше, чем миллион. Похоже на сказку, да. Но только что вы видели, как построен этот сервис, и не воспользуются этим сервисом для людей, которые так или иначе на крипторынке. Ну могут только люди, которые а не знают что это такое, б, которые знают что это такое, но им не объяснили, как это работает. Все очень просто, потому что все остальные они как правило все равно же холдеры. Но почему бы какую-то часть не отправить умножать? Причем это затратная часть у меня там увидеть, принять и раз в неделю там проанализировать. А здесь по доходной части понятно, что я имею в виду? Давайте я вернусь к вам на YouTube. Хорошо. Давайте я вам еще напоследок сейчас покажу стратегию, то есть как вы можете защищаться от пампов, именно в частности от пампов, когда именно биток идет, да, то есть памп на альте, если вы в нем, вам все равно будет приятен, то есть поэтому, как бы скажем, это нет, но что может быть непонятно и неприятно, это когда вы смотрите и думаете, ой, биток же в гору, почему я в минус, типа вот сидел бы в халде, было бы лучше, и да, и нет, да, то есть это, опять же, вы же выделяете для торгов, это ваш актив, с которым вы работаете, для холдов у вас отдельно, да, э, так, с пополнения, идет или со списанной суммой комиссии, ой, хороший вопрос какой, смотрите вопрос следующего характера кстати очень круто чтобы это затронули да вопрос следующего характера если человек когда я получаю вознаграждение когда мой клиент пополнил депозит или когда мой клиент торговал в плюс ответ очень прост когда ваш клиент пополнил депозит то есть почему я говорил что депозит невозвратный но это как раз с этим связано, чтобы мы могли сразу же нашим партнерам заплатить комиссии, и чтобы сервис криптоноид мог знать, что если человек это пополнил, то все, на эти суммы он может дальше развиваться. Понимаете, да? То есть это так делается. Так делается в игровой индустрии. Я не знаю, кто-то из вас в игры играет или нет. Есть разные игры. То есть там есть там войнушки всякие разные, или есть там, например, для фермеров какие-то игры. Но устроено у них одинаково. Если я хочу на своей ферме быстрее выращивать помидоры, то мне нужны удобрения. Но эти удобрения мне нужно купить. Вполне за реальные деньги, но оплачиваю я нереальными деньгами. То есть я пополняю депозит, это обменивается на какую-то внутреннюю, там, грубо говоря, там, валюту, и с этой внутренней валюты вы можете себе докупать удобрения. Точно так же и те, кто на войнушках. Я войнушникам отдельно объясню, потому что они никогда не выращивали помидоры, то есть у них там больше там, щит какой-нибудь нормальный, там, каску красивую, там, понимаете, да? То есть там чуть-чуть по-другому. То есть мы с вами ничего другого там не делаем, причем, обратите внимание, я с вами объединился, я играю. Активно все еще. А, войнушки. Вот, а теперь что мы делаем? Например, раз у меня сезон какой-то новый начался, то есть, ну вот я хочу там Royal Pass использовать. Да, что я делаю? Я пополняю баланс на внутренний доллар. То есть, внутренняя УТЦ, например, валюта. Сейчас все скажут, он в ПАБЖИ гасится, потому что УТЦ сказал. Да, это так. У меня нормальный там статус. Нет, я просто люблю это давно, это мое хобби у меня, вот и соответственно все, как только я туда завел сумму, я эту сумму назад не могу вытащить, я могу эту сумму использовать только внутри сервиса, здесь точно такой же принцип, то есть как только ваш клиент пополнил эту сумму, он сам решает выторговывать или не выторговывать, там, покупать себе новый скин или нет, это его личное дело, как только он пополнил, он отдал, он заплатил, он приобрел себе внутренний баланс. И этот внутренний баланс он может использовать только внутри кабинета.